сколько ваше состояние сейчас? Так, Форб знает больше, наверное, чем да. я, я сам для себя думаю, когда же я перестану работать, наверное, никогда. Как продают вообще бизнесы огромной империи за один доллар? здесь немножко было такое страшно, потому что что дальше? О, увольнял у людей вообще. Умеешь это делать? Я умею все. В каком возрасте поздно начинать бизнес? Ни в каком. Для начинающих он лежит на земле. Что главное в жизни? Главное любовь. Что ты скажешь, когда предстанешь перед Богом. Александр Белович, 66 лет, казахстанский предприниматель, основатель строительной компании Базис А, крупнейшего застройщика страны. Компания также работает в других странах мира, в том числе в России и Канаде. Бизнес Александр Белович ведет вместе с сыном Павлом. Добрый день, дорогие друзья, мы продолжаем коллекционировать беседы с предпринимателями стран бывшего Советского Союза, сегодня у нас в гостях очень крупный предприниматель, строитель Александр Белович, приветствую. Здравствуйте. Александр, первый вопрос, сколько ваше состояние сейчас? Не знаю, Мне это не интересовало никогда. Друзья мои, Forbes... Форбса... знает больше, наверное, Forbes да. определяет состояние в 700 миллионов долларов, подтверждаете или? Я не... Я никогда не считаю ФОРС. Мне это самому не интересно, правда. Я работаю, работаю. и работаю. вообще оценка человека по тому, что написал ФОРС, наверное, очень глупа. Для меня это глупо. Расскажи, пожалуйста, вот кратко свою вот, био, свой путь, чтобы наши зрители так сориентировались. Я закончил технику, 74-й год. Армию. После армии пришел, думаю, что я уже такой состоявшийся человек. техника. любите меня, цените. Я армию прошел. Никто не любит, не ценит. Возьмите меня на работу, никто на работу не берет. Mm -hmm. Пришлось пойти рабочим. Да, хотя техническое образование, пришлось пойти рабочим. Но это быстро закончилось, меня начали двигать по ступенькам, карьерной лестнице. Потому что работал на ломантическом двострельном комбинате. Сдавали, нужно было сдавать объекты каждый месяц. Сдача объекта ежемесячно. Гонка, успеть. 91 год, когда работал на разных должностях. Причем у меня было лучшее подразделение, когда такой начал переход, уже чувствоваться, перестройка, переход, денег все меньше и меньше, стали чихать. Я попросил, что мое подразделение у директора сократили, потому что самому самого кабинета было достаточно трудно работать, выживать, заказов все меньше и меньше, меньше, и мы это видели. Угу. Я попросил, чтобы меня ликвидировали, чтобы для... Да? Это, это на самом деле так, для того, чтобы предприятию было как-то выживать. Меня ликвидировали. Но я создал, я же строитель, я создал собственное предприятие, Какие-то люди, которые были, работали со мной, перешли ко мне и начали работать, начали искать заказ. Потому mm, что мы стали шустрее и быстрее, чем государство. Какую нишу мы нашли? В то время, когда Казахстан был в составе Советского государства, все крупные предприятия, металлургические, нефтяные, они подчинялись напрямую Москве. Казахстан стал самостоятельной страной, получил независимость. И центром стала Алмата. Вот этим всем крупным предприятиям понадобилось иметь здесь жилье, понадобилось именно здесь представительство, мы предложили тем вот крупным предприятиям с этого начала. Начали строить для них жилые дома, комиссия обороны для многих крупных предприятий, жилые дома, многоквартирные, офисные здания. Вот это было начало нашего пути. Ты попросил, чтобы тебя сократили с твоим подразделением. Ты Я уже попросил. знал тогда, что займешься коммерцией и предпринимательством? Или еще не знал. Не, ну я, конечно, видел. Видел. Конечно, был, видел, что видел выход из ситуации. Была плановая экономика, mm -hmm. хоть взять семен, сходи туда, хоть взять лес, там надо пойти, открыть ту дверь, тебе лезть А когда вся система нарушилась, не, нечего взять. Мы сумели быстро сориентироваться, как найти нужную продукцию, нужные строительные материалы, чтобы мы были без уязвимы. Э, в mm -hmm. этом смысле. Да? Страшно было, когда.. Вот уволились с домостроительного комбината и пошли в коммерцию? Или это уже был да нет, вопрос это, Да, это были погибли, особенно, там, в 1907-1908 года когда наступил. Здесь немножко было такое страшно, потому что что дальше? Даже был момент, когда я пытался продать свою компанию за один дом. Да? Да, в 1907-1908 год как продают вообще бизнесы огромной империи за один доллар. То есть э, это, видимо, империя с долгами. Ты же берешь большие кредиты, было много международных проектов, и когда нет покупателей у тебя, когда банки требуют возврат uh -huh. инвестиций, возврат денег, да, то ты, конечно, уже думаешь, как выкручился. Uh -huh. Смогли выкрутиться, договориться с банками, сделали их экстрактуризацию. Есть поверие сейчас среди молодых и взрослых, что а там высшее образование или какая-то там специализация, все равно будем работать, не по профессии. Я так понял, ты вот сейчас вот прям апологет такого подхода профессионализма, мастерства и прохождения через все этапы. Что бы ты... Мне взял... повезло, Игорь, закончив э, среднюю технику, у меня пошло работать. Я поступил, была тогда форма образования в вечерней mm. Я каждый день, 5 дней в неделю, каждый день ходил после шести вечера в вечерней институте, в течение пяти лет. Образование очень важно. Но если это образование, правильно. Если не, это не общий принцип образования, для того, чтобы получить диплом. Mm. К нам приходят люди, они ничего не умеют. Понимаете? Он теряет время, он потерял 5 лет. И он приходит, имеет корочку. Mm. А как научиться? И вот здесь вот у него наступает паника, у многих молодых ребят. Он считает, что он специалист, что он что-то понимает в этой жизни. Сразу хочет на высокую должность, высокую заработную плату. Главная цель сегодня системы образования, главное, считаю, научить человека получать самообразование самому потом. Его надо научить учиться. Если у него есть дисциплина в системе образования, он достигнет успеха. Чтобы ты посоветовал предпринимателю смотреть, повышая профессионализм в какой-то теме, делать бизнес именно в этой теме или отправиться на освоение другой профессиональной компетентностной ниши и строить там бизнес, ну, отправиться туда, где больше денег. Отправиться туда, где больше денег ничего не получится. Надо достигать какого-то совершенства, какого то, совершенства, какой -то уровня, какой-то дисциплины, какой-то профессии достигать определенного, а потом принимать решение. И уже самостоятельно двигаться в путь, если у тебя есть данные, или продолжать двигаться дальше по ступенькам профессиональной карьеры. Почему-то мы считаем, что все хотят быть бизнесом, да? заниматься бизнесом, быть бизнесменом. Но можно быть э, сильным профессиональным человеком, mm -hmm. сильным профессиональным человеком, получать высочайную заработную плату, mm -hmm. но и не иметь свой собственный бизнес. Правда же, да? Да. Yeah. Такие же большинство. большинство. Да? Ну, бизнес, это ну, 5% людей в бизнесе, наверное, да, которые нанимают работу 95% всех остальных. Сегодня видят все успех, Вот хороший человек, бизнесмен, деньги заработал. Да? Как? И все изучают. Как он же это сделал? Ну, и то не пишет, я что-то не читал, да, чтобы кто-то писал про те стрессы, про те потери, про те убытки, про тот моральный износ, который есть у человека, который создает свой бизнес. Это очень важно. Человек, многие начинают заниматься бизнесом, здесь какая-то сложная ситуация, он бросает, опять начинает за другим. Бросает, начинает заниматься третьим. Стрессоустойчивость. Должна быть, это мы должны понимать, что без этого, без нервов, да. без потерь, без... Жестокого такого, жесточайшего, трудолюбивая, самоотдача, ничего не получится. Сегодня, да, стала модная тема, что я все больше удивляюсь, смотрю на рынок ценных бумаг, все играют, а все остальное. Такое впечатление, что сегодня производство никому не нужно. Вы же производственник. Такое впечатление, что все говорят, а зачем? Ты глупый человек, который новый завод собирается строить. Еще зачем? Лучше пойти в какую-то финансовую компанию, попробуй там поиграть. Это большое заблуждение. Все, кто нас смотрит, да, думают, что у нас жизнь наполнена а, да, успехами. Конечно. Да. да, расскажи про 2 три провала, где ты вот, ну, сказал, да, это провал, я на нем научился. Тому-то, тому-то. Это было, наверное, конец 90-х, когда мы вместе с канадцами, россиянами и с моим партнером из Казахстана сделали телекоммуникационную компанию First Canadian Communications. Mm -hmm. Как это работало? Вот так вот строительство говорю, Белович берет, делает Да, ну, да, да, да, да. Как, мы, как это работало? То есть, ну, почему я пошел? Такие монстры, такие большие ребята спутниковая связь Нужно было арендовать спутник, мы арендовали спутник. Да, мы ставили, когда мобильная связь не была сильно развита, мы ставили станцию на здании, на офисе, на корабле, на поезде. То есть ты звонишь со станции, сигнал идет на спутник, со спутника отражается на эту тревку огромную, да, и по тарелки уже идет по проводам, по всему растекается. Бизнес пошел, мы думали, мы самые умные, но опоздали мы с запуском производства на один год, и тут началась мобильная связь, пошла угу. расцветать. Ну и все, технология, которая была нам использована, оказалось никому не нужна. Сколько времени, денег, ну, в каких-то параметрах, чтобы представить объем вот этого ну, провала? Ну это миллионы долларов, конечно, миллионы долларов, или такой пример. В 194 году мы купили оборудование для производства обои. Mm. обои. Бумажные обои. И было очень успешное предприятие, mm. шикарное. Мы думали, ну, жизнь удалась. Все хорошо. Все хорошо. Жизнь удалась. Но оборудование это немецкое, а сырье российское. И тут кризис ваш 1998 года. Стоимость сырья увеличилась наши ретаблица сильно упала. Ну, продолжаем работать, ладно, как бы там ни было. Но как-то надо дальше развиваться. Покупаем самое современное оборудование по производству обоих. Которое печатает и на шелке, и на том, на чем, Тогда рынок был свободен. Белоруссия и Россия вот нашипала нишу свободную, более-менее свободную нишу здесь, в Казахстане. И самое современное в мире оборудование, которое было у нас. Вот их как телефон. Иногда ты берешь телефон, который там... Тысячи функций, а ты умеешь только нажимать кнопку, включить, выключить и позвонить. Mm -hmm. То же самое здесь. То есть мы оборудование -то купить купили, в самом технологичном мире, а вот использовать это оборудование на всю катушку, и рынок был тогда не готов. Кому нужно были тогда обои, там, на шелке печатать, да, mm -hmm. или так, кому они были нужны. То есть мы определили время, рынок оказался не готов к новой продукции, и мы потеряли нишу вот на простых бумажных обоях, потому что запустили сюда mm -hmm. россиян, за тоже за был, все, тоже был провал, да, значит, здесь потом в результате что с собой мысли? Ну да, мы не смогли, там пришлось закрыть предприятие, да. Не потеряв, не потеряв деньги, не потеряв деньги, не на усе бизнес. Mm. Знаешь, что я заметил, что ты вот, когда рассказываешь о провалах, ты улыбаешься. Сегодня это смешно, да. Почему эти бизнесы не имели успеха? Потому что наши главные усилия, в том числе и мои, были сосредоточены на главном направлении – это mm -hmm. Все остальные бизнесы мы как пытались сделать попутно, mm -hmm. между делом. Дело даже мы отдача целиком, полностью, mm -hmm. какое-то направление, которому ты главное. Если ты хочешь что-то развить, то должен как-то находить время и уделять новому производству не меньше времени, чем в основном, которым ты занимаешься. Иначе по-другому не получится. Отлично, давай назовем э, суммарно все потери или этих провалов. Не которые хочу, столько... не хочу считать даже, но я вложил это серьезно, да, иногда думаешь, а зачем, ну, а потом, ты же об этом обучился, следуй за то, это помогло не делать ошибок. В 90-е было проще или возможности всегда навалом, и это зависит от, что лежит в твоей шкатулке или в урне? Разное время было. Сегодня есть доступность банковского капитала, как бы то ни было взять какой-то кредит. В начале 90-х у нас мы могли взять кредит в банке, конечно нет, не было такого понятия. Но зато было открыто у тебя поле пространство. Что нужно? Башмахи, давай башмаки. Обувь, рубашка. стены, давай. Ничего нет. Сегодня когда рынок насыщен многообразием товаров, конечно, надо выбирать уже. Зато есть деньги. Да, не было денег, но и не было ничего. Да, ты не будешь сразу, конечно, там не получишь Уоррен белой да? чем ты не будешь, но ну, тебе и не надо, ты по ступенькам прошагать. Но достаточно много тем, которые сегодня можно заниматься вот, для развития мало среднего бизнеса, для начала. Хотя я тоже удивляюсь, вот, строительство возьмите. Сегодня на любой стройке я могу пример сказать, и причем я готов всех учить, как открыть 50 стартапов, бизнес лежит для начинающих, он лежит на земле. Да, и не так много почему-то предпринимателей, как, наверное, может, многие, может быть, не хотят. Потому что это опять же стресс. Ты сейчас сказал, что я вижу там потенциал да. для многих два-три. Сервисные компании по предоставлению транспортных услуг сегодня не развит абсолютно. Надо, надо заниматься. Сервисные компании по доставке грузов. По доставке Сервисные компании по очистке зданий территории по уборке морсертажа. Сервисные компании по доставке по доставке материалов. На 20 этаж, на 30 mm. этаж, будем говорить, да? Потому что сегодня профессиональный человек, штукатур пятого разряда, плиточный, шестого разряда, он теряет время на то, чтобы подвести нужный материал к месту работы. Он не должен этим заниматься. Ты редкий пример, смотри, из бывшего Советского Союза, который работают по всему миру. Как ты туда входил, опять же, случай это или осознанное действие. И вообще, как там сейчас работается? Мы в 93 году купили в Канаде оборудование, которое делает блоки, плитку, mm -hmm. какие-то движения. Потом дети поехали ему учиться в Канаду. Mm -hmm. В 94 году отправил их учиться. Дочка осталась там, у там четверо внуков mm -hmm. а Сын приехал, закончил там университет и приехал сюда. К сожалению, семья распалась. Жизнь показала, что когда я здесь, всегда там, летать туда-сюда, вот так вот. Mm -hmm. Сегодня я имею новую семью, я очень счастлив, очень сильно люблю свою жизнь. Понимаю сегодняшний смысл моей жизни, это новая моя семья. Что главное в жизни? Главное любовь. Да? Сегодня я живу интересами семьи, не интересами работы. Работа так, само собой, есть обязательства надо работать Я живу очень сильно интересами семьи. Канада у меня оттуда, с всех времен. Ты развиваешь mm -hmm. бизнес с сыном, насколько я знаю, да? и, возможно, являешься сторонником такого династического или ну, подхода. Расскажи об этом. Хороший вопрос, у всех разный подход к нему, да? мы все время об этом думаем, как же, что же правильно? Ну, наверное, правильно дать хорошее образование, необходимо дать, наверное, детям какую-то возможность, какой-то стартовый капитал, не более того, я считаю. А дальше они должны двигаться сами, иначе это будут маменькие сынки, и все, не более и больше ничего с ними не получится. передавать какой то наследство, ну, ура, я даже не думаю об этом, по-практику говоря, да. Сын работает, закончил хороший университет, весь девелопмент, который из компании тащит он сегодня, mm -hmm. еще развитие компании. Я больше занимаюсь строительственными делами, да, девелопинг на нем. Ну, слушай, вот наступил момент, будешь передавать или все-таки вернешь в общество? Не думаю, что я принимаю решение, да, у меня еще много впереди. Я сам для себя думаю, когда же я перестану работать, наверное, никогда. По ну, а что делать? А чем заниматься-то? Ну, скажите, ну, чем заниматься? Ну, может быть, социально отдыхать? преобразующим А, Действиями да. школы строить, детский сад. Школы мы так строим. И детские сады строить. И без этого, да. Поэтому я об этом не думаю. рано еще об этом говорю. Недавно пандемия вот это настигла мир. Как это ударило по тебе? сокращал людей только честно? Нет, э, нет. Я вам скажу, что здесь надо отдать должное правительству, строительство не закрывали. И была принята программа дорожная карта по новым инвестициям, по новым капитальным вложениям mm. государственным, как раз строительную сферу. Приходилось увольнять много людей за раз, когда ты говоришь там какой-то провал и надо вот уволить очень много людей. Сам это делал, увольнял бы людей вообще. Умеешь это делать? Я умею все. Находясь столько-столько я умею все, но увольнять просто людей пачками такого такого не было никогда. Чем отличается стройка от производства? За счет развития мало-среднего бизнеса создалось очень огромное количество самостоятельных предприятий и дверные предприниматели, ТОшек маленьких, ООшек ваших. Содержать массу людей, своих собственных, рабочих, намного дороже, чем использовать вот этих маленьких предпринимателей, которые 10-15-20 человек. Да? Mm. И мы пошли по такому пути, mm. что мы уменьшили количество людей, создав вот эти предприятия, создав вот этих малых. Помогли mm. им создать такие маленькие предприятия, и они менее уязвимы. Mm. Они менее уязвимы к, к той ситуации, но стройка, же, это же не конвейер как мы производилась. Сегодня стройка есть, завтра ее нет. Это не является сокращением, мы перевели их в другие предприятия, yeah. в людей, мы помогли создать. И наша задача сегодня как крупному застройщику или крупному генеральному подрядчику mm -hmm. суметь их привлечь на те объекты, которые мы строим. Понятно. Дать им работу вовремя. Кстати, прекрасный пример ниши, когда обучившиеся тебя в корпорации люди, да, потом ушли и стали основателями вот этих малых, сервисных компаний, которые ты сейчас приглашаешь на субподряды. Да, и мы это приветствуем, и как раз таки я готов помогать всем, кто хочет, ради бога, выходи, мы тебе поможем даже, мы тебя снастим, мало того, мы тебя снастим за наш счет, да. будь самостоятельным, но и заказы мы тебе обеспечим, но немножко соображать нужно должен, как тебе на рынке, когда у тебя люди у него люди, у тебя у другого люди, как тебе будет конкурентоспособно, это, конечно, производительность труда. Да? Что такое производительность труда? Это нюансы. Я говорю, скажите пример. Когда я езжу по миру, я смотрю, Соединенные Штаты Америки, Канады, я наблюдаю, что у них там в два раза меньше людей, начни смены не работать, еще пятницу работают до года, а в месяц делаю столько этажей, столько, сколько мы. Uh -huh. Ну, думаю, надо получить канадцев. Когда приехали 12 человек канадцев, uh -huh. я думаю, что нас обманули. Самым младшим из них было 70 лет. Uh -huh. Я думаю, что я потерял деньги, а деньги не просто так. из там стоит каждый, на две недели стоит 20-25 тысяч долларов, наверное, mm -hmm. каждый человек. Мы поставили этих людей в ту бригаду, которая у нас считается самая лучшая по монолиту. Mm -hmm. Прошел час времени, вот эти дедушки, они сняли мороз, сняли свои телогрейки, они продолжают работать. Наши ребята устали, то есть интенсивность, есть такое понятие интенсивность труда, интенсивность рабочего времени. Mm -hmm. Наши устали. А эти люди возрастили. Почему? Вроде бы он медленно, работает медленно, но за счет того, что он меньше отдыхает, него нет таких перекуров, как у нас, да, и он не делает личных движений, в конце концов, он делает очень много. Хорошо, а что с сегодня с ценами в Казахстане? Я вижу, в России взлет цен в Казахстане. Ну, вы же подняли, от вас же металл. Вы же поднимаете материалы. У нас масса материалов от вас идет. Ну, в смысле? Мировой рынок. Да, очнулся, проснулся после пандемии и mm -hmm. так думаю, раз у нас эпидемия, пошел большой спрос на металлы, yeah. на перевозки и все остальное. Как За думаешь, это... упадет или уже никогда не упадет, вверх no, пойдет есть стоит покупать сейчас квартиру или подождать? Мы планируем, что металл должен немножко упасть, mm -hmm. немножко упасть. Упаду ли ценные квартиры, э я сильно сомневаюсь, почему, mm -hmm. потому что вот этот всплеск, он уже поднял и стоимость земли. Mm. Стоимость земля имеет доминирующее значение в, стоимости, в себестоимости строительства. Mm. Поэтому я не думаю, что будет какое-то mm. какое падение. Я знаю, что ты брался строить арендные дома, ну, то есть, которые вот конкретно строятся для того, чтобы потом сдавать в аренду. Я вообще апологет, вообще топлю за то, чтобы люди не брали ипотеку, не вот это ипотечное рабство, и вот я заметил у тебя вот это, что ты как-то начал высказываться про дома для аренды. Как у тебя пошла эта тема? Тот жилой фонд, который из в странах союза он же частный. Да? То есть нам в какой-то степени э, повезло, что... что нам отдали на политизацию этих квартир. У нас же досталось это бесплатно да, государство. Да? Да. Как получить, создать семью сегодня? Да? И достаточно сложно в это время вы сами говорите, ипотека – дорогой продукт, надо попробовать. Мы все время ищем, И пока не получается, экономика не выходит. Mm -hmm. Дорогие кредиты, у нас банк, кредиты под 15%. В определенных категориях людей э, перемещается, он не хочет иметь сегодня здесь mm -hmm. а сервис, потому что он знает, что он выучится, дети, он переедет в другое место жить. Mm -hmm. да? И поэтому ну, нужны дом, дома, где тебе дадут сервис хороший. Не просто в аренду задают, но тебе еще дают сервис. Потому что сегодня при нашем суматочном времени таком, да, mm -hmm. это некогда даже там, химическую, если бы так. Тебе, если сервис создаю, то вот такие дома будут востребованы. Дело в том, что я развиваю тоже сеть школ детских садов и начальных школ, Play School И пик. Вот, ну, наверное, знаешь, пик предпочитает на своих жилых районах ставить школу, детский сад, плейскул. Потому что если они передают ее муниципалам, ну, это не повышает качество жизни на этом районе. А как только появляется школа плейскул, сразу возникает трактор для семей. Как в Казахстане с этим дело обстоит? И вообще, когда ты застраиваешь районы жилые, значит, кто у тебя управляющая компания по вот этим школам и детским садам? Развитие инфраструктуры, вот так. Но это возможно, когда мы строим большие массивы. Да. Когда мы строим большие массивы, а сегодня мы просто начали строить большие массивы, там, безусловно, да. Э -э Город Алмата нам запрещают сегодня. Он тебе не даст строительства, если ты из того куска земли, который купил за бешеные деньги, за бешеные деньги купил, не выделишь место по школу, детский сад. И когда ты понимаешь, что ты купил это за сумасшедшие деньги, и тебе надо бесплатно городу передать эту землю, где он построит школу, yeah. еще когда он построит, когда деньги в бюджете выделить, когда, вот наступает, наступило время, то есть добровольно-принудительно будем yeah. говорить, получается, что сегодня мы смотрим и на создание вот такой инфраструктуры уже как на продукт, который не хочешь отдавать свою собственную землю, города бесплатно, правда? Лучше давай попробуем школу построить сам и что-то сделать. Сегодня тема пошла. Развивается. Рождаемость высока, и поэтому государство не успевает. Нужно в такой короткий период времени построить огромное количество школ, где взять деньги в бюджете. Государство идет? ребят, давайте, государство сейчас партнерство, вы построите, мы с вами рассчитаемся в течение определенного периода времени. Но мы можем вам компенсировать там проценту банковскую проценту ставку достаточно интересная программа для того, чтобы быстро решить вопрос с образованием. Тема очень интересна, нас интересующая, что-то мы возьмем у вас, где-то мы можем вас пригласить, поделитесь. Угу. Перейдем к серии вопросов финальных таких экспресс. В каком возрасте поздно начинать бизнес? Ни в каком. Самое главное, чтобы у тебя были внутренние ощущения, что внутренние желание. никогда не поздно. Что ты спросишь Назарбаева, когда в общем встретишься с ним? Сейчас прошу, ну, я выражаю еще раз благодарность, за зарвающую встречу, и восхищение тем, что он дал нам возможность развиваться в нашей стране. Что ты спросишь или скажешь Путину, когда встретишься с ним? Если можно пожать руку за те достижения, я бы пожал руку и сказал: мы смотрим на вас, мы учимся, мы видим, как вы сегодня смогли уйти от, и уходить от импорта зависимости, как вы создаете, как развиваете страну, достаточно интересно развитие страны. Что ты скажешь, когда предстанешь перед Богом? Я пытался делать все правильно, но какие-то ошибки у меня были, наверняка прошу простить. наверное. Я сделал все, что мог, но боюсь этого недостаточно. Я стремился сделать лучше. Но, но ошибок допустилось много, да. Значит, друзья мои, с нами был Александр Белович. Пишите вопрос не по бизнесу для Александра, и за самый крутой вопрос будет специальный приз от Александра. Все, мы ждем ваших вопросов. Пока.